Здравствуйте, уважаемый посетитель! Меня зовут Сергей Басов и в этом коротком видео я вам расскажу и покажу, как можно зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц с помощью партнерских программ. Что ж, давайте перейдем в мой аккаунт. Итак, вот мой аккаунт. Вот мой заработок. И выше мы с вами видим полную статистику посещений. Посещений и заказов. За три месяца... Я заработал 302 425 рублей 50 копеек. Всего было заказов. Сколько мы видим? Всего 680. Итак, еще раз повторяю. Я заработал за 3 месяца 302 425 рублей 50 копеек. При этом не имея ни блога, ни сайта, ни подписного листа. Эта партнерка на время записи моих видеоуроков не работала. Это целый прошлый месяц. В статистике это видно. Вот смотрите, чтобы доказать, что это не заставка сделана с помощью Photoshop, это реальный аккаунт. А давайте перейдем по навигационному меню. Нажимаем на кнопочку переходы. Здесь мы видим сегодняшние переходы. Дальше в раздел заказы переходим. Здесь мы видим все сделанные заказы, выплаченные, невыплаченные, названия продукта и все остальное. Полная статистика. Дальше. Раздел «Партнеры». А в этом разделе я вижу всех моих партнеров. Обратите внимание, один из моих партнеров через его ссылку сделали заказ, 23 заказа. То есть он просто продавал. И за то, что он продавал, я получал комиссионные. Здесь несколько уровней партнерской программы. Хорошо, здесь все личные данные, рекламные кампании и ваши ссылочки. Давайте сюда перейдем. И это основные ссылки, которые нам необходимо с вами рекламировать. Когда вы зарегистрируетесь в какой-то другой партнерской программе, вы будете рекламировать свои ссылки. Через эти ссылочки человек переходит и переходит на главную продающую страницу. Хорошо. Перейдем на главную страницу и еще раз посмотрим мой аккаунт. И здесь мы видим, что действительно это не заставка, да, что это настоящий аккаунт я а, вас убедил в этом. Это мой аккаунт рабочий, реально настоящий а, именно в этой партнерской программе, в одной из партнерских программ я заработал 300 тысяч рублей, больше чем 300 тысяч рублей. Итак. Если вы хотите научиться зарабатывать деньги в интернете с помощью партнерских программ от 100 тысяч рублей в месяц, а даже если у вас нет ни сайта, ни блога, ни подписного листа, то введите свои данные справа, получите доступ к видео урокам и начните обучение прямо сейчас. Кстати, а вы также узнаете о самой горячей десятке самых продающих продуктов, которые Продаются практически сами, поэтому справа от вас форма подписки. Вводите свои данные. Как вы видите, с помощью партнерских программ сегодня можно очень хорошо зарабатывать и 100 тысяч, и даже 200 тысяч рублей в месяц. Поэтому справа от вас есть форма подписки. Регистрируйтесь и получите доступ к нашим материалам.